Вот здесь, в 64-м павильоне, проходит выставка из коллекции Александра Васильева. Я всем рекомендую туда сходить, особенно женщинам, девчонкам, девушкам молодым, потому что там есть на что посмотреть. И я постарался в этом фильме передать, не знаю, как получилось, потому что там очень темно, света мало, но это потрясающе. Даже меня, даже меня, старого солдата, и это привело в восторг. Я на второй выставке Александра Васильева, и скоро будет, скоро осенью планируется третье пробальное платья. Не знаю, пойду или нет, но две выставки меня просто восхитили. Хочу сказать Александру Васильеву огромнейшее спасибо за то, что он делает, за то, что он собирает, хранит историю моды нашей страны. Приходите и смотрите. Так, волшебный мет кинематографа. Откуда же к нам в России пришло это прекрасное, удивительное? Еще интересное, Наталья а, Лисенко. А, Наталья Лисенко эмигрировала в 1917 году в Париж вместе со своим мужем, знаменитым актером Иваном Мажухиным, а, где они достаточно успешно снимались в французском кинематографа. Самого Александра Васильева – это Ольга Владимировна Бакланова. Первая заслуженная артистка РСФСР, любимая актриса Немировича Данченко. В 1925 году театр едет на гастроль в 2002 году. Хранится оно у ее, двоюдной, у ее племянницы Елены Глебовой-Баклановой, которая в свою очередь передает это платье Александру Васильевну, о режиме режиссера ну, а актриса умирает в одиночестве, как это так часто бывает у меня было. И спасает Рустам Хамдамов, который, в свою очередь, дарит ее Али Демидовой. А Демидовой уже Александра Конечно, на мой взгляд, вещь такая нехарактерная для актрисы. Приходит в театр, она красится в блондинку, именно под Бакланову чтобы заменить собой, по сути, да, Ольгу Владимировну. А, Немеруюсь, Данченко плакал, когда узнал, что она уехала. А... Вещей Любовь Трунармога тоже не сохранилась. Ее родственники выбросили все со сдачи ну, По сути, это вторая жена Александрова, она ее ревновала, и, в общем, все было выброшено на помойку. Поэтому вот, пожалуй, такая уникальная вещь – это горностаевый палантин, который действительно не принадлежал. Достался он совершенно случайно Ренате Литвиновой из списанных вещей Мосфильма удивительным совершенно образом. И она подарила его Александру Васильеву. А есть еще одна вещь интересная, которая принадлежала Рову это... – это тупики, в которых она снималась в фильме «Цирк». А, ну, многие, конечно же, мне говорят, ой, да что вообще, смотреть не на что, ничего интересного, но для коллекционера действительно это вещь памятная, а, да, мы с вами знаем, что за, не знаю, за одной маркой можно всю жизнь гоняться. А что же говорить, да, для Александра Васильева 20 лет не предел, он бы 50 лет подождал бы, да, для своей коллекции. А, вот, а, кстати говоря, в городе Звенигороде есть музей Оровы, ведь она родом именно из Звенигорода. А музей маленький, собранные вещи энтузиастами, но ну, я лично там... Еще один интересный гардероб принадлежал у нас актрисе Малого Театра Евдокии Вчениновой. А, Евдокита Турчененова родилась еще при царе В 1870 году А умерла в далеком 1963 а В кино В основном она снималась В ролях благородных столов У нее был такой амплуа Совсем старые фильмы 50-40-х годов Например, фильм Евгения Гранде Так вот Интересная история появления этих вещей В коллекцию Василия Как-то раз ему позвонила женщина и говорит, здравствуйте, я там Мария Ивановна. Звоню вам с такого садоводческого товарищества. У нас есть датчики в даке Турчениновой. Ну, наверное, знаете такого. То есть, ну, да, да, конечно, мы. Так вот, значит, наши местные мальчишки забрались в эту дачу. А дача была заколочена еще в 70-х. Такие любопытные дачники. Так вот, обнаружили, что там обстановка сохранилась. Даже варам как бы удовлет, А наши любимые а, ну, не знаю. Размер ножки 33. И э, с Яниной очень часто любили играть мальчишки. Они думали, что она их ровесница. Она была такой маленькой, крошечная. Она все, конечно, обижалась, э, ведь она была мальчишкой уже двоих детей к тому момент, когда снималась замуж. Роскошное платье в стиле Нью-Лук, в стиле Кристиана Диора. Купила она на Елисийский ей где-то удалось достать Франки, что, в общем-то, в то время было, ну, достаточно актриса, но, если возможно, затем-то она рассказывала, что происходила она действительно французов, тех самых, которые стали здесь после войны 19 года. Ну, может быть, это легенда, а может быть, и нет, да, все-таки она актриса могла себе что-то и что придумать, но вкус ему действительно отменный был, а, особенно нашим искусствам очень любят и на фестивале. А, почему да, ну, она По форме бы и головку даже, ну, в принципе, даже напоминает, почему ее так прозвали, тем более в то вот, советское время. А, при жизни своей Кларе своими нарядами расставаться никак не хотела. Она говорила вот так, Сашенька, у меня сейчас такой вероятный, Интересный такой вот момент, когда команда Александра Васильева запросила фотографию ее на Мусфеме, да, вы, наверное, обратили внимание, что у нас везде фотография То есть, оказалось, что на Москве нет ни одного фото. Вообще нет. Как будто бы память не была вообще стерта о человеке. Ну, принадлежала Либрик которая всегда была очень модной женщиной, ну еще бы, твоя сестра куда живет в Париже, это Эльза Триоли, то естественно ты будешь модно одеваться, она из Парижа ей все привозила самые лучшие новинки и в том числе это шелковое пальто совершенно потрясающий крой, просто о, господи я все равно была. Азарием, Майи и дяди Аминадавом. Интересная судьба этой женщины Действительно, в 2020 е годы Она в основном играла на студии Бухара, фильм, мусультик, фильм В основном угнетенную с Вот такое амплуа, восточные значит, Женщины угнетенные Она была замужем за инженером Который работал на Шпицбергене Но в тридцать седьмом году Его арестовывают В тридцать восьмом году арестовывают ее саму Она была беременной Как раз, по-моему, Азарием берет на воспитание ее сестра Суламиф, она в заключении рожает ребенка, потом она в ссылке некоторое время находится, и все это время она ждет своего мужа. Но лишь спустя 40 лет, где происходит письмо из органов, где сообщается, что мужа расстреляли в том же 37-м году, а всю жизнь она надеялась и ждала, она думала, что он вернется. И, естественно, она занималась карьерой своих детей, да, как мы знаем, что и Майя, и Азарь, и Александр сделали прекрасную карьеру, и она занималась своими детьми Поэтому, видите, за каждым великим человеком стоят не менее великие родители, а так, возможно, вы бы вообще, в принципе, вы прошли бы и не заметили Сейчас За простым уже какая футболка Наталья Патиева а соседка Александра Васильева, подобная на Фрунзенской набережной, поэтому она ему довольно много своих нарядов передала, в частности, этот костюм из египетской парчи. А, в то время актрисам даже такого высокого ранга, очень сложно, в художника по костюмам Ганна Ганицкая. В то время все задумки художников невозможно Можно... было осуществить. Почему? Потому что не было ткани элементарно. все в основном перекрашивалось. Вот художница, допустим, задумала, что на платье будет ручная вышивка, но кто вам будет вышивать специальности? Конечно же, никто делать этого не будет. Поэтому замечательный фильм совершенно. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно. А, а теперь мы будем говорить о номер номер. Это дом Мадешанэ. 1962 год. Костюм этот принадлежал Майе Михайловне Выглядит он актуально. 50 лет костюм, а никто вам не сказал, что он из бабушкин, и, бабушки, и действительно. Интересно, что костюм этот она получила лично из рук великой мадемуазели. Смотрите, пожалуйста, фотография. Здесь она как раз рядом с куко Шанель, а рядышком сидит Сердческий Фар. И э, в книге, воспоминания, Я моя приседская, я нашла отрывок. И она как раз э, рассказывает о том, как она получила этот костюм. И я хотела бы вам его зачитать. Если хотите, можете опешила. Уж очень внезапно углублению говорят. То есть, видите, Шанель, и у меня назначена встреча, Не мог привести. Я видит, не имею денег на подарок вас достойного. Все, что зарабатываю, трачу на тушке Встреча с куклом, вот мой вам подарок. себя и пройдется в нем перед нами. Посмотрим, как умеет носить изделие машины Шанель-балерина из России. Облачившись с помощью кариклаза Жанна-белого индивичек, выхожу в зритель. Куко напевает, стараясь повторять ее походку. Делаю диагональ два круга. Шанель раздражает соплодисменами. Теперь я верю всем, что великая балерина. Я вас дарусь любить. Согласна? Количество, и а, Александра Александровна лишь небольшая часть ее коллекции, но тем не менее. И Наши экскурсанты, конечно, всегда обращают внимание вот на эти гребешки, сразу вспоминают своих бабушек. А, и говорят, ой, неужели актриса нечто подобное носила? Но ну, в жизни-то она дома была обычным человеком, ведь не актрисой, и чистила. Она его украсть. Тогда костюмеры пошли в обычный, в общем-то, галантерейный магазин и купили вот эти цепочки. Это бижутерия. Это не золото, не серебро, просто обычная бижутерия. И, как мне вот недавно сказали, ой, а мы тоже так можем. Я говорю, ну попробуйте. Не у всех же так фантазия хорошо работает, естественно. А, интересно, что Алиса Брунна для съемок кинофильма «Служебный роман» нашла на мускеевне знаменитый коричневый костюм вот этот ужасный. Это она сама нашла. А платье, в котором она появляется в сцене преображения, с ней, помните, с белым воротничком, для нее было специально. Шили себе такое же платье и вообще были себя в порядок. Я думаю, это лучший комплимент для актрисы. Платье это мне почему-то всегда напоминает Марлен Дитрих. И знаменитое ее голое платье, возможно, вы видите эти фотографии знаменитые, оно действительно на голое тело одевалось было прозрачным. Это платье на чехле, но почему-то образ да, для меня это Марлен Дедик. Я не знаю почему, а не Татьяна Шмуга. И совершенно роскошная горжетка, конечно, у вас потрясает воображение. Еще один яркий наряд, ядреный, как говорится, принадлежал Наталье Селезневой. А платье это передала ей любому родственному отцу. Ну, Временно дала поносить. Ну, оно так всегда э, стало в виде родилогии, ну, постоянно. как знаменитое платье. Принадлежало оно любовь полющих. Днем она снималась в кинофильме 12 стульев. <coughs> Платье это знаменитое, но и несчастливое, можно так сказать. А дело в том, что Андрей Миронов ее уронил как раз в этой сцене танго, она очень сильно ударилась головой. И, в общем-то, последствия у нее будет до конца жизни. Да скажем так, этой травмы, а от платья она от этого с удовольствием избавилась, как она сама сказала Александру, да, и теперь мы с вами на него можем полюбоваться. А в витрине у нас представлены гонщичные вещи, которые передала еду и да? себя обращать внимание сапоги 42 размера. Иной раз даже и не верят говорят, что это мужские сапоги, наверное. Ну, актриса была просто высокого роста, и, естественно, размерная найден... И наряды она очень любила перешивать. Вот это платье было шито специально к фильму Старый Клячи. Именно в нем она там снималась. Но все свои наряды она перешивала. Особенно любила пришивать новые рукава. почему такая была страсть. И для нее было не важно, эта вещь там Гуч, армарная, спать, не важно. Она делала все от Гурченко. Было гуччи стала Гурченко. Вот. Кстати, недавно ее смерть о, актриса говорит, ты что, нормально, что зачем да, 52 размер с шубы. Аж худенькая была 40-40 размера, наверное, даже не 42-го. На что она сказала свое фирменное ха и удалилась примерно. Через два часа вышла тут снова шибко. Ну, на руках она шила, Она и вышивает а по он у нее очень мог... хорошо. Поэтому видите, характер у него. Так, теперь пойдем. Дальше, пожалуйста. Дамы. А, наряд этот принадлежал Валене Ковок, актрисе, а, которая трагически погибла в 2013 году. Вот, а, дама, видимо, очень представляла этот наряд на своей жизни и говорит, ой, видимо, он такой воздушный, даже вот так вот сделал, так развивается, развивается. В общем, очень ему она понравилась. И а, последний наряд на нашем сегодняшнем искусстве, Номер. Если вот вы с той стороны заглянете, там есть пуговички прямо с, лого... с логотипом дома, моды. Естественно, это платье нужно смотреть на живом человеке, на женщине оно наверное, заиграет. Многие платья на не так отлично смотрятся, да, здесь вот, видимо, задумка действительно модель.